вечер день ночь не знаю что у вас там тема сегодняшнего расклада это гляделка на недельку с 19 по 25 октября Первое, второе, третье, 4 выбирайте любое время в описании под видео а я поговорю с теми кому это интересно дорогие мои э э если что выбирайте вот из четырех вариантов кому свечки там не нравятся, милости просим Кидать на камушки тогда. И как-то тогда милости просим на спонсорство. Господи, дорогие мои, вы же все у меня способны. И на все, и на все, и на все. Поэтому давайте четыре варианта, почему так отошел. Не отходи поэтому давайте если что ставьте на паузу представьте календарь представьте самого себя саму себя и что меня ждет тому подобное кто говорит мне что там что-то не проигрывается и не по дням, сразу говорю по дням не будет особо у всех проигрываться. возможно с какими-то отрывами с какими-то перерывами но День в день это, я думаю, не у всех и не всегда. Поэтому это все-таки у нас такой общий расклад. Поэтому, пожалуйста, вот это как-то имейте в виду. Поэтому погнали. Наверное, если, если для кого э, не, не нравится, ой, гляделка по дням, я, наверное, сделаю так, что м -м, в этом раскладе будет у нас, мы будем смотреть и общую какую-то информацию, то есть какие-то, возможно, энергии, недели, и так вот, не, как, как можно понять, типа, по дням. Ладненько, давайте. Гляделка на недельку с 19 по 25 октября. Здравствуйте, кто выбрал зеленый вариант. Гляделка на недельку с 19 по 25 октября для вас. Пошло и отсюда. Так вот. Энергия недели, нашей интересные такой, волшебной, это больше, давайте, давайте вот так, вот. энергия недели, это у нас, то есть у вас, у нас, у всех у нас, давайте так, будет у нас правосудие. Неделя не из легких, я бы сказала, и сразу немножечко испытаниями попахивает, испытаниями вашей силы, воли, характера, выносливости, вашей законности и совести. Поэтому вот здесь немножечко под испытания будут как-то недели больше проходиться. Возможно, у кого-то не испытания, а кто-то уже к этому, если что, привык. Окей, э, давайте потом подытожим а, общий карты на, этот, на эту неделю. Восьмерка жезлов у нас колесница и семерка жезлов. Очень могут быть, происходить в начале недели очень сильно быстрые события, что нем... возможно вы будете немножко как в быстрых настроениях, вам хочется всего добиться, всего сразу, хочу тортика, хочу то, хочу все. Возможно, потребует от вас скорости решения, скорости... Будьте осторожны в этом, если, если, если вы на машине и тому подобное. Э, потребует от вас какого-то молниеносного решения. Возможно, также эм, возможно, какие-то на работе придется, возможно, отвоевывать какие-то некоторые свои границы и свои рамки. Э, возможно, у вас даже присутствовать как-то возможно, вы не будете присутствовать даже на работе, а будете где-то еще и где-то будете еще заняты. Тоже может, кстати, так проиграться. Но больше здесь как э, быстрое стечение обстоятельств, молниеносное, возможно, также возможно столкновение с чьим-то непониманием. Возможно, это будет понимание именно внутри вас, либо рядом людей, которые окружают вокруг. И то, и другое, в принципе, здесь может проигрываться. Но такой скоростной немножечко на скоростях называется, вы начнете эту неделю. Следующий момент что у вас тройка пентаклей семерка и семерка. Тут у нас продолжение вчерашнего, э, вчерашних каких-то вот этих молниеносных событий, но больше здесь больше пахнет спокойными некоторыми некоторыми энергиями, кстати, здесь возможно какие-то завистливые вещи по отношению к каким-либо. Ситуациям, либо людям. Ну, можете как-то страдать, что-то как-то завидовать. Возможно, в этот день могут завидовать даже вам. Потому что, в принципе, по тройке Пентакли здесь можете иметь дела с какими-то завистливыми людьми. Но я бы немножко в такую, немножечко канитель бы пошла в этом плане. Здесь, возможно, как-то может такое проиграться, что вы будете как-то находиться немножечко в отстранении, будете заниматься своими делами. Также этот, этот день потребует от вас вашей какой-то некоторой скорпулезности в действиях и учения, и открытости, главное. Потому что здесь некоторая закрытость, она может присутствовать вот эти на протяжении вот этого всего времени. Давайте дальше. Девятка Пентаклей, Турак и Шестерка чаш. Тут очень сильно интересно. Такой момент, что вы можете, возможно, некоторые взять выходной, возможно, получить какое-то желаемое, либо очень сильно пребывать в таком теплом настроении в этот день, немножко инфантильности, теплоты. Возможно, будете иметь дело с детьми, всякими новыми идеями, со своими хотелками. И также можете задумываться о неких покупках в будущем, либо сейчас. Уже, ну, либо в будущем после, что надо что-то сделать. Вот здесь больше обращать внимание на то, что вы уже имеете, и немножко, возможно, ловить какую-то некую эйфорию. Вот здесь вы можете, вот такие энергии могут присутствовать в этом дне. Давайте дальше. Пятерка, колесо и десятка жезлов. Немного выматывающие дальнейшие события, которые могут повлечь за собой выматывание и в плане эмоциональном, и в плане физическом. Физическом. Не могу сказать в каком именно, просто потому что расклад общий, здесь описаны эмоции и как тяжесть бытия по десятке жезлов на самом деле. Просто от вас, возможно, в вашей жизни будут происходить именно в этот день какие-то ситуации, которые могут вас, в принципе, расстроить, либо как-то сделать так, чтобы вы потратили много душевных сил, либо физических. То есть здесь немножко такая тратика. Всего себя, либо всю себя в этот день. Давайте дальше. У нас, в, в принципе, я чуть даже не посмотрела, у нас Верховная Жрица, ладно, Десятка и э, Звезда. Соответственно, вы здесь будете очень сильно максимально сосредоточены, максимально впитывать информацию, я бы сказала больше. Здесь великолепно, если у вас интуиция, то она как-то будет себя проявлять. Возможно, какие-то вещи сны, либо что-то с этим связано. Возможно, что-то обострение чего-либо, каких-либо ваших ощущений. Возможно, это здоровье, возможно, что-то из физики. Тут, кстати, тоже может происходить. Возможно, вы будете переосмысливать как-то свой смысл жизни, наберетесь какого-то некого опыта и что-то постигнете в этот день. Непростой, необычный он. Поэтому давайте дальше. У нас по повешенному у нас Туз Кубков и Король пентаклей. Так, здесь у нас. Ну, здесь у нас какие-то жертвы. Вот здесь они могут происходить и в плане людей, то есть, и в плане здесь мужчин, и в плане женщин по ощущениям. То есть кто-то здесь на какие-то жертвы может пойти либо ради вас, либо, ради, либо вы ради вот этого человека, либо ради короля пентаклей, либо этот король Пентакли ради вас. То есть, вот здесь я бы сказала, какие-то жертвы, какие-то переосмысления возможно мужских эмоций по отношению к вам немножко какой-то такое с примесью некоторого испытания но при этом некоторые жертвенности здесь я к сожалению не исключаю и какой-либо из сторон в плане ощущений и в плане взаимосвязи с человеком определенным для вас то есть это я прям сразу говорю тут как бы без определения кто-то а здесь определенный для вас возможно те тот человек которым вы испытываете эмоции Теплые, возможно, тот человек, кто испытывает к вам некоторые теплые эмоции. Поэтому, дорогие мои, без жертвенности и без какого-то понимания этот день не обойдется. Давайте дальше. У вас пашту с жезлов и троечка мечей. Вот недосып. Если вот не доспите, то печальный будет день. Поэтому я сразу говори, говорю: вот, вот надо как-то быть немножечко зорче. Возможно, как-то. Эм... Не, я бы не сказала, что надрыв душевных сил. Возможно, вас не будет на все хватать, на что очень сильно хочется. Вот здесь, возможно, с перебои с энергиями, либо просто какая-то усталость, может немножечко, возможно, какие-то также сны, бессонницы, все дела тут тоже, кстати, может проигрываться. Поэтому, дорогие мои, возможно, просто не выспитесь. И, и на этом все. То есть, ну, здесь немножечко как недобор просто жизненных сил и, возможно, какие-то хаотичные мысли, которые могут терроризировать вашу голову. Возможно, вы будете о чем-то новом для себя задумываться, чтобы что-то открыть, чтобы что-то понять, чтобы чем-то заняться для себя новым. Энергия, давайте, этой недели больше заключена у нас в правосудии, соответственно. Давайте еще ну как как же без этого? Да, будь то касаемо у вас семьи, будь то отношений, будь то ваших родителей, родственников, возможно, денег, имущества. То есть здесь в плане всего. То есть смотрите, если вы плохо себя вели, я всегда когда вижу у нас в если вы плохо себя вели, плохо и получите, как бы это ужасно бы не звучало. Если вы ведете себя достаточно благо и хорошо и вроде как нормально, то здесь, соответственно, также и получите. Касаемо всех э, сфер вашей жизни, получите по заслугам. Возможно, получите последствия, которые заслужили за какие-то вещи, либо награды. Касаемо, может, личных взаимоотношений, семьи, эмоций, ощущения, э -э также и что-то именно недвижимости, денег, имущество, но что-то в крупных размерах, я бы сказала, больше. Поэтому ну, что-то крупное для вас, это, конечно же, больше решать вам. Поэтому, дорогие мои, вот такая у нас правосудие, такая интересная энергия. что, что как, Это вот то же самое, что посеешь, что и пожнешь. Пож, да, да, вроде как так. Вот тоже тут то же самое, вот такая интересная Неделя, Поэтому спасибо за то, что вы досмотрели до конца. Давайте дальше. Всем привет, всем привет. Дальше, дальше, дальше. Вот такая, да. Необычная, я бы сказала, необычная. Вот с какими-то такими больше перебоями. Ну, ладно. Давайте дальше. Здравствуйте, кто выбрал у нас а, темный вариант. Темный вариант. Давайте, гляделка на недельку, у вас 19 по 25 октября, да. С 19 по 2, О, я уже сразу, уже сразу, ладно. Задействованы вы будете очень во многом на следующей неделе. Даже если вы думаете, что это просто так. Либо, либо это думаете, что это будет неправдой. Дорогие мои, непростая, необычная неделя э, будет требовать от вас очень много таких душевных сил и затрат. Она будет очень сильно необычной, в этой, на этой неделе могут случиться какие-то волшебные даже вещи. Неординарные, не нестандартные. Да, здесь очень, очень, очень велика вероятность такой независимого, независимого человека и делание все под себя. Окей, давайте, давайте энергии этой недели дополнительно, если не нравится по дням, энергия у нас на этой неделе Луна. Давайте еще вот так, Агась. Ну дополнительно потом мы, мы к ней вернемся давайте у нас значит в начале рыцарь с чем-то вам надо будет мириться либо какие-то неприятные вести новости либо какая-то неприятная правда может немножечко захлестнуть вас либо к вам прийти поэтому дорогие мои с чем-то вы будете как-то мириться я бы сказала больше в, в таком некотором консте, контексте. Поэтому, дорогие мои, это не будет сильно легко, но возможно вам, от вас какая-то потребуется некоторая решительность в действиях на следующем, начале следующей недели. Я бы сказала немножечко в том смысле потребуется решимость именно сочетании такого рода карт. Да, от вас этот день очень сильно многое, от, от вас на этом дне очень многое будет зависеть и от вашего же личного восприятия. Я это немножечко такой своеобразный денек, необычный, но, короче, как-то так. Давайте дальше. Восьмерка. Умеренность и мир. Будете приводить себя в порядок, будете искать, где вам лучше. Это вот как вот, как свою гнездо. Ведь вот здесь вот то же самое. Будете приводить свои мысли, свои чувства в порядок. Будете, возможно, своими делами заниматься, не особо, которые не касаются других людей. Немножечко вас возможно восстановление каких-то своих жизненных сил и тонуса. Возможно, вам э, потребуется так сделать в этот день. Но ну, больше я бы не сказала здесь какие-либо разочарования по восьмерке чаш, в принципе, исходя из вот этой пятерки. Здесь больше как э, приведение себя в порядок. Возможно, какие-то возможно, косметические процедуры, я не исключаю каких-либо процедур в этот день. То есть такой день больше искательный, хождение, либо искание именно, возможно, что-то внутреннего, какое-то спокойствие гармония, возможно, вы духовными практиками, может, будете заниматься. А откуда же мне знать? Ну, что-то искать вы точно будете, интересное для себя, конечно же. Давайте дальше. Семерка Жезлов, Паш и Дурак. Отстаивать свои границы, рамки, суждения. Возможно, какая-то критика польется либо в вашу сторону, либо э, из вашей стороны, в чью-либо другую, дорогие мои. Но здесь вот какой-то критикан. Вы можете включить у вас какой-то критик. Внутренний критик у вас включится возможно на максимум который, возможно, вам будет надо чего-то узнать, что-то достичь, что-то понять. И вы это будете, возможно, даже всему миру, либо определенному количеству лиц будете это доказывать, потому что вам будет что-то необходимо в этот день, именно, я бы сказала, в плане информации, в плане реализации, возможно, своей и доказания некоторой своей истины. Возможно, какое-то некоторое воинственное настроение будет присутствовать в этом дне. Соответственно, она не будет спроста, я не думаю, потому что по такому, в принципе, сочетанию м -м, здесь есть неспокойные личности и тому подобное. Ладно, м -м, ну просто некоторая воинственность, она может быть в этом здесь плане. Возможно, какая-то несостыковка, либо какие-то конфликты, либо какие-то замечания в вашу сторону, я тоже это не исключаю. Давайте у нас далее. У нас далее... «Страшный суд. Роцарь мечей и звезда». Вы для себя можете открыть в этом дне очень большие горизонты. Кстати, может быть, вы, кстати, в этот день можете связываться со своими родственниками, либо быть связаны, либо что-то с ними делать. Я не исключаю какие-то родственные связи. Возможно, даже что-то с кем-то будете мириться, а, возможно, с кем-то проститесь, дорогие мои. Но вот здесь вы что-то постигнете в этот день, куда-то окунетесь, что-то для себя будете подразумевать. Вот здесь немножечко... Как не то, что как будто немножечко выйдете из зоны комфорта, но эта зона комфорта, которая присутствует у вас, она ничем не хуже. Только куда вы окунетесь, немножечко я бы сказала, войдете в другое измерение, да, в другие какие-то некоторые ситуации, которые может могут для вас сыграть, причем какой-то даже мечтой. Возможно, вы откроете для себя какие-то желания и цели и хотелки, чтобы что-то достичь. То есть здесь какие-то, вот знаешь, больше такое сочетание похоже как на внутреннее откровение для вас. Поэтому, дорогие мои, вот здесь вот... А может, побывайте какой-то сказки, а может, просто сказку на ночь посмотрите. Здесь тоже вот. окунание немножечко себя в нестандартных ситуациях в этом дне. Давайте дальше. Пятерка Пентакли, восьмерка пентаклей, десятка мечей. Немножечко попахивает какой-то некой внутренней катастрофой. Возможно, какие-то непредвиденные траты, возможно, ущербы. Кстати, если что, могут и вам, и вы можете кому-то причинить ущерб. В плане физики, в плане, я бы сказала, здесь больше в плане физики. Поэтому, дорогие мои, ну вот здесь как-то, здесь сложный будет для понимания день. Возможно, немного будет присутствовать чувство одиночества, непонимания именно вас и хотение занять себя другими какими-то мыслями. То есть здесь больше какое-то... Если вы творческая личность используете, чтобы писать стихи, здесь может какие-то быть, как сказать-то какие-то переживания внутренние очень сильно в этом дне. Возможно, просто вам кого-то будет не хватать. Может, какой-то момент скуки будет присутствовать. Ладно, дорогие мои, давайте далее. Далее у нас по рыцарь, рыцарь чаш, семерку пентаклей и паш чаш. Но больше здесь в этом дне, либо ближе там к выходным, либо выходные, здесь больше... Вы будете подвержены сильно своим некоторым эмоциям, некоторые, я бы сказала, инфантильности. Возможно, какие-то инфантильные поступки можете делать. Немножко необдуманные, я бы сказала, немножко можете не контролировать себя и свое состояние. Но также здесь, возможно, какие-то встречи, возможно, свидания, возможно до конца особо не будете понимать какого-то человека вот здесь немножечко возможно как возможно какие-то будут просто присутствовать в почте какие-то странные спамы я не исключаю какой-то такой момент, но здесь больше эмоциональный, больше. Возможно, некоторый романтизм будет присутствовать в этом дне. Либо какие-то романтические вещи вы можете открывать для себя в этом дне. То есть здесь романтика, любовные отношения вас будут как-то больше тяготить. Романтика, любовь. Что вызывает и кто вызывает некоторую вами и к вам симпатию. Возможно, здесь также... Но здесь немножечко та же восприимчивость какого-то эгоизма тоже может происходить, то есть, возможно, вам над чем-то и над, над чем-то, либо над кем-то захочется иметь некоторую власть, быть лучше, быть ближе, быть краше, да. Поэтому вот здесь, ну, больше здесь такой эмоциональный день в общем плане, но эмоциональный у каждого свое. Поэтому давайте далее. У нас королева жезлов, десятка кубков и двойка. Войко Жезлов. Я бы сказала, здесь вы будете выбирать, возможно, тех, кто вам очень сильно близок. Возможно, от вас день потребует некоторых решений, некоторые выдержки, некоторого артистизма. М да. Возможно, вы будете а, с кем-то именно... Дела иметь, либо с кем-то отдыхать вместе. Возможно, здесь именно в семейном взаимоотношении, возможно, какое-то семейное некоторое собрание. Тут тоже может происходить этот день. Возможно, вы захотите поблистать, покрасоваться в этот день. Ну, такой достаточно артистичный, больше зависит здесь, конечно же, в этом дне от женщин. Даже если вы загадываете, и вы мужчина. Я вот к чему. Возможно, будет яркая рядом леди либо мадам в этом дне, которая может очень сильно сыграть некоторую роль в вашей жизни, а возможно, что-то ее даже как-то определить в некотором будущем. Немножко такая глубже позиция, чем просто так. Поэтому да. Потребуется выдержка, я прям сразу говорю, в этом дне. Если в плане каких-то семейных взаимоотношений, либо, либо, либо, либо, да. Да, возможно, просто захочется показать себя, возможно, где-то даже отдохнуть с кем-то. Поэтому вот здесь как-то. Так, давайте дальше. Энергия у нас на этой неделе. Как там, как там, как там, что? Что? В принципе, исходя из всех у нас карты сочетания, что? Да, и в принципе это немножечко совпадает в принципе, и с вашим настроением. Немножко как в унисон будете ходить по этой неделе. Энергия этого, этой недели больше заключена в том, что вам будет захотеться что-то понять, что-то открыть что-то сделать в этом дне возможно даже то что вы не знали и то что вы не умели то есть здесь немного при каких-то завесах тайн возможностей каких-то хитросплетений, возможно, вмешивание в чужую жизнь. Здесь немножко углубления в свои страхи могут могут происходить и в какие-то хитрости, которые присутствуют в жизни. То есть немножечко будете как-то глубже мыслить, будет вам не все равно на окружающих, вы будете немножко в унисон с ним находиться, вам будет все интересно на следующей неделе. И даже то, что вам непостижимо. То есть здесь немножечко возможно некоторое обострение ваших... Я бы не сказала эго, но здесь может, кстати, происходить по такому сочетанию. В принципе, в общем, если в плане исходить, очень много самобытных и неудержанных карт. То есть нестабильных. Поэтому я и сказала «в принципе» погрязание в чего все все в то что очень сильно давно как бы к этому шло поэтому дорогие мои вот короче как-то так спасибо вам за то что смотрели давайте далее давайте здравствуйте кто у нас загадал на светлую Сделал сделка недельку с 2 с 25 хотел. Ага. С 19 по 25 октября у вас М -м -м. неделька, неделька, гляделка. 19 по 25. А может быть, вы в Тетрис будете играть? Либо шарат разгадывать. Что у нас здесь? То пути идти Мошки тут всякие. Так, 5, 6 и 7. Ладно. В принципе, успеваем. Общие ноги тоже мы сейчас подраскроем. Так. О, шаратки-то пора разгадывать, да вперед, да с песней. Будьте на этой неделе, что-то будете решать. Решал его на следующей неделе. Окей, давайте. Ух. Очень велика вероятность, что здесь люди на что-то напорятся, либо в прямом, либо в переносном смысле. Ладненько, погнали. Давайте, у нас правосудие, мака восьмерка, пентакли. Соответственно, очень сильно интересный день. Возможно, чисто будете заняты на работе и ничего более. Решать какие-то формальные задачи, проблемы, решения. Возможно, будет дело связано с какими-то инстанциями также. Можете принимать в чел, во что-то, либо в какой-то... Издательстве. <смех> Некоторое участие. То есть здесь немножечко день потребует от вас усидчивости, работы, целеустремления. Возможно, кто-то от вас потребует некоторой работы, возможно, какие-то сроки будут поджимать. Поэтому здесь больше какой-то, какие-то больше решалово такой, я бы сказала, день. Но, конечно, зависит это больше от вас, от, вас, от ваших умений и то, что вы делаете. Поэтому вот день больше такой скорпорительный сказать усечивать очень сильно вам понадобится в этот день я бы сказала так ну и соответственно кто на что здесь гораздо и кто насколько здесь будет трудиться это больше конечно зависит от вас поэтому дорогие мои, в этом не давайте хорошо себя вести а, давайте дальше без подхлемажа. давайте давайте все нормально далее у нас тут Черный ангел такая дополнительная карта. Паш, девяточка жезлов. Ну, я бы здесь сказала, что эти девятки жезлов, я, конечно, понимаю, но да. С чем-то вам будет сложно свыкнуться на после. Либо какая-то правда, либо критика, либо какой-то переполох. С чем-то будет очень сильно как-то согласовать. Возможно, некоторые дни, которые потребуют... Не больше не потребует, а день, который будет немножко, не то что сикость-накость, а как-то сложно будет все происходить. Возможно, какое-то даже преувеличение какой-то действительности. То есть, возможно, вы будете преувеличивать этот день, что он будет сложно на самом деле, такого как бы не будет происходить, но какие-то как... все таки не недомолвки, какие-то вещи могут сопутствовать в этом дне. То есть какое-то непонимание, какое-то немножечко отрицание и к чему-то неготовность в этом дне очень сильная такая большая есть вероятность. Но этот день, я бы сказала, больше зависит от вас, от вашего восприятия. Поэтому здесь больше надо быть открытой. Любой информации, которая поступает в этот день, Да, я бы сказала, даже интересная, она сыграет какие-то свои, как сказать-то. В будущем вам информация может очень сильно даже понадобиться в этом дне, поэтому будьте, будьте предельно восприимчивы к информациям, к смс-кам, информациям, в письмах. К людям, к людям, именно к их словам, их мнению тоже. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Шестерка жезлов, пятерка, десятка. Но здесь немножечко, немножечко... Хождение по головам. Здесь очень сильно может происходить хождение по головам, либо по вашей, либо вы по чьей-то еще. Возможно, какие-то предательства в этот день, возможно, какие-то стечения обстоятельств, которые вы вообще не предугадывали, не ожидали, что так оно будет. То есть здесь что-то произойдет, но то, к чему вы особо не будете готовы, хотя здесь есть какая-то все-таки выдержка в людях. Я бы не сказала, что здесь есть какие-то победы. Здесь будут происходить те ситуации, с которыми вы сможете справиться. Вот в чем здесь загвоздка этого дня. То есть будут происходить те ситуации, которые вам подвластны. Либо у которых как-то срок годности, либо что-то со сроками подходит. То есть вот здесь как-то вы больше совсем справитесь. Возможно, с какими-то предательствами, с какими-то вещами, которые нарушают... Целостность вашей жизни и тому подобное, которые подвержены которые подве вас подвергли каким-то мнениям и суждениям. То есть, здесь все-таки какое-то удержание некоторых позиций и каких-то сил есть, но могут, могут какие-то вещи, которые очень сильно неприятные происходить. Но те, которые подвластны вам, лично вам. Давайте дальше. У нас шестерка, чаш шестерка чаш повешенный и восьмерка чаш у нас соответственно здесь апатия мысли рассуждения прошлое какая-то заторможенность в действиях здесь может очень сильно что-то происходить какое-то все Непонятно, возможно, день как-то растянется, что будет все как-то тянуть за собой. Либо вы будете думать о чем-то, либо даже какой-то момент испытывать некоторые скуки по кому-либо, дорогие мои. Но вот здесь вот как-то тянется, все как-то не спеша. Возможно, день просто сам пройдет такой втянущийся такой какой-то манере, как жвачка. Возможно, просто вы будете думать о своих детях, либо, тем, либо о своем родном доме. Здесь больше вот какой-то такой натяжный, натяжной, натяжной okay, День будет как-то вот как-то весь причем. Возможно, идти ради кого-то на какие-то очень сильные для вас жертвы. То есть здесь можете что-то сделать ради кого-то, какой-то поступок, либо действия. Тоже не исключаю такой момент. Возможно, какие-то идеи у вас могут присутствовать в этой жизни, и что-то вы ради них будете именно как-то... Может быть, даже пожертвуете какими-то своими идеями ради чего-то. То, что то ну также, тоже может здесь если у кого детей нету допустим даника давайте дальше давайте дальше М -м -м, нас рыцарь пентакли королева жезлов и мир Уф -уф -уф -уф -уф -уф -уф. ну вам в этот день что-то очень сильно интересное откроется Возможно, вы будете проявлять некоторые свои незаурядные способности. И от вас день именно этого и потребуют проявление некоторого себя, свое «я», своей какой-то лучезарности, красоты. И, возможно, также своих суждений. Возможно, здесь надо кому-то что-то доказать будет. Либо как-то не упасть в лицо, в грязь, дорогие мои. Ну, вот здесь вот как покерфейс, возможно, в некоторых моментах вам придется как-то сделать. Поэтому, дорогие мои, здесь как-то вот именно такой, немножечко воинственный, с примесью какой-то, с примесью себя и показа каких-то своих возможностей. Очень сильно такой день у вас может происходить. Давайте дальше. Луна, Дурак и Король Мечей. Ну, нелогично. Ну, честно говоря, будет просто день с полон какими-то нелогичными поступками, возможно, что-то дурацкое случится в этом дне, неожиданное для вас, дурацкое. Вот сметелил он что-то в вашу сторону, а вы не поняли, и он не понял. То есть здесь вот какая-то какая больше затуманенность в этом дне, что-то необычное может происходить, какие-то необычные для вас ситуации. Возможно, кто-то поступит как-то и что-то решит для себя, какую-то глупость. Ну, возможно, также здесь будет рядом человек, который будет как-то инфантилен вдруг. Хотя это ему не присуще. Поэтому здесь может проигрываться, что вы будете не понимать мужчину, либо мужчина не будет понимать, что вокруг него происходит. Ну, что-то что везде, кругом непонятное, инфантильное, интересное, но при этом возможно какие-то нелогичные действия какие-то не логичные, несуразные решения вас будут как-то настигать в этом дне. Поэтому вот такое вот. День мозгового отдыха, я бы сказала. Далее, что самое интересное, королева мечей, императрица, и туз Пентакли. Возможно, здесь какой-то, возможно, какое-то будет новое сотрудничество с кем-то, а возможно, кого-то на кого-то подпишетесь, что какой-то странно интересную женщину. Вот. Поэтому э, здесь также будете, возможно, также решать. Плюс ваша некоторая логика и ваши некоторые чувства здесь королева мечей. Она не всегда играет как в классической, она больше здесь как королева мечей, как и чаш, как и одновременно мечевая. То есть вы одновременно, возможно, вы будете что-то компоновать в своей жизни. Возможно, также от вас потребует какого-то, если вы мама, от вас каких-то материнских решений. То есть здесь, возможно, завязано какой то материнство. Возможно, вы с кем-то встретитесь из своей семьи, с какой-либо женщиной. Также здесь что-то новенькое вы можете даже сами приготовить, либо что-то для себя новое открытие. А возможно, новый салон красоты. Возможно, будете заниматься чем-то в нов новинку для себя. Возможно, такой тоже момент. Поэтому логика и суждение уже потом у вас включится на следующий день, возможно здесь будет присутствовать в вашей жизни, если вы мужчина, а какие-то женщины, которые будут очень даже решать всю Все и вся, поэтому вот сразу говорю, такой момент тоже может присутствовать. Логика отключилась на один день, потом логика включится, как свет выключены и включены. Ладно, выкл, выкл, давайте энергия недели: тройка пентакля, девятка и двойка мечей. Но здесь будете решать, конечно же, больше углубленность в некоторые вещи, касаемо работы финансов и некоторые какие-то личные. Возможно, вы будете вместо работы ну, как-то уделять больше внимания личным взаимоотношениям и тому подобное. Возможно, подвер подверженность каким-то страхам. В плане работы, деятельности, либо какого-то профессионализма. Что-то где-то вы можете усомниться в этом дне. Кстати, здесь могут присутствовать некоторые сомнения. Потому что они здесь в принципе... Потому что здесь подвергаются какие-то вещи сомнениям. И здесь они также от, отображены. М -м да. Возможно, вы все проблемы, которые будут и потребуют своего решения, вы будете решать со своей колокольни тоже какая-то вот такая вот можете такой момент энергии на этой неделе можете больше именно мысленно работать что-то рассуждать чем нежели физически тут тоже может в принципе проигрываться и так неделя достаточно нестандартная необычно интересная поэтому спасибо вам давайте погнали далее Выбрал, кто выбрал, четвертый вариант красненький, гляделка на недельку с 19 по 25 октября, окей. Okay. Взяли первое и второе, состыковали. И вот все четвертое. Здесь без сумбурности вы никуда не денетесь. Так, энергия всего недели мы тоже посмотрим. Как интересно у нас. Раскрути своих возможностей под конец недели. Это интересно. Давайте давайте энергию на неделе. Вот это будет очень интересно кому-то. О, мои лошадки. Ну давайте, мои лошадки. У вас самая напряженка. Я так понимаю, здесь она проглядывается, но мы же не говорим, что мы слабенькие. Правильно? Правильно. Давайте. А -а -а, колесница, мака, пятерочка мечей. Дорогие мои, возможно вы будете делать те дела, которые вам не особо будут в тягости, но это надо. Возможно вы к чему-то будете кого-то принуждать, либо будут принуждать кто-то. Вас, возможно, какие-то загорбосвания, чьи то работы. Тут не удивляюсь, какие-то подвохи в плане вашей деятельности, либо того, чего вы занимаетесь. Возможно, будет идти все не по плану, либо первый блин. Комомы а это может, кстати, быть в этом дне, что может что-то не получаться, вы долго-долго мучились и не получилось. Тут тоже, кстати, может происходить. Поэтому, но здесь вот какой-то момент износа все равно присутствует. Поэтому, дорогие мои, вот, короче, как-то так Может просто что-то не получится Я не говорю, что у вас не получится Я просто как говорю, что такое может происходить Но вы будете очень сильно стремительно Всегда оставить какие-то свои рамки, свои какие-то ограничения Даже если не правы, вы будете очень независимы, я бы сказала, в этом дне Да как никогда я бы даже сказала. Давайте дальше. Десятка мечей, восьмерка пентаклей, восьмерка жезлов. Здесь у всех, у всех вариантов середины недели мириться надо с чем-то. Правда, вот я сколько не читаю, и здесь примерно то же самое. Но здесь вам будет хотеться что-то просто для себя как-то понять. То есть, возможно, в чем то разобраться. Возможно, разобраться там, где никто не разбирается. То есть, здесь постижение каких-то границ, каких-то рамок. Возможно, выход за какие-то рамки в своей жизни в этом дне может присутствовать. Здесь больше целенаправленного действия куда-либо чем в остальных днях у других вариантов. Вот здесь есть такой момент. Это, это радует, честно. Несмотря на все, вы будете идти дальше, вы будете заниматься, чтобы не происходило в этом дне. Как-то здесь вот вся, вся энергия, все карты, они больше вот говорят о людях, когда сами с усами, сами они свой день и делают. То независимые здесь личности. Давайте дальше. Туз, Чаш, паш. Мечей семерка кубков. Эмоции и эмоции, свои суждения могут подвергаться каким-то сомнениям. Вы в этот день можете в кого-то даже влюбиться. Как-то будете больше на веселее больше будут в теплых моментах. Возможно, сердце оттает, либо как-то эмоции сквозь и сквозь все будут как-то очень сильно возможно, плаксивость в этот день я не исключаю. Но эмоции могут захлестывать в этот день. Всему вы можете подвергать какие-то сомнения, можете в этот день очень сильно переносить какие-либо критические, какую-то критику, либо каких-то людей. То есть вот здесь как-то сложно что-то выносить, здесь хочется чувствовать, здесь хочется любить и хочется что-то ощущать. Вот это такой день больше наполненный именно ощущениями, любовью, фантазиями, какими-то приятными вещами. Я не готова к критике, я ее не люблю вот здесь больше вот какое-то такое настроение будет вот здесь здесь целеустремленно независимо но вот как-то все близко возможно что-то примите просто близко к сердцу давайте дальше а, семерка жезлов соответственно даже семерка жезлов здесь и выпало двойка жезлов и отшельник а что же можно еще сказать ладненько проведете день так как вы Решите. Здесь немножечко, я бы сказала, возможно, по какому-то плану пойдете. Возможно, здесь вы возьмете какой-то либо независимый проект. Возможно, вы будете в этом не полностью независимы от кого-либо. То есть будете именно проводить этот день, так как вы считаете нужным. Спасибо, что вы подписались. Английский язык, что мне необходимо. <з dunno> Спасибо, я знаю. Ладно, давайте дальше. Поэтому, дорогие мои, вот, вот планомерно будете распределять какой-то свой день, отстаивать свои убеждения. Здесь у нас ощущения, а здесь у нас уже убеждения. Причем, возможно, вы что-то найдете перед этим днем и уже что-то будете отстаивать на следующий день. Я вот это даже не исключаю. Но проведете его так, как вам нужно. Вот здесь, вот я бы сказала, немножко упор на независимость вашу. Очень сильно. Давайте у нас дальше. Страшный суд, пятерка кубков, восьмерка мечей. Ну, дорогие мои, ну давайте так. Вам будет открыто все, но вы можете как-то засомневаться. Вот на во следующие дни перед этим как-то не сомневались, а вот потом будете как-то, можете засомневаться в каких-то вещах вам будут открыты все, все пути и дороги но возможно настроение будет не особо по такое пользительное для каких-то начинаний интересных вещей то есть здесь может очень сильно сыграть ваше настроение но в этом не доступно очень многие возможности которые необычно не всегда доступны возможно с кем-то вы будете иметь какие-либо дела либо с кем-то вы можете в в принципе, как-то встретиться. Возможно, здесь дело касаемо родственников и тому подобное. Но, возможно, также испытывание какой-либо печали и глубочайшего какого-то разочарования в этом дне. Это тоже может в этом дне присутствовать. Просто ваше некоторое настроение. Но не все так плохо, дорогие мои. Поэтому давайте дальше. Так, королева жезлов, король Чаш и звезда. Соответственно, здесь, возможно, очень сильно, сильно, сильно, сильно, сильно, сильно. Дайте я к звезде дополнительно. Ой, люди, люди, люди, люди, но верблюди здесь могут присутствовать в вашем дне. Дорогие мои, либо, либо люди, либо... Подожди, да тишу. О, ну здесь достижение каких-то своих прям границ, своих планов, здесь могут любые люди, кто бы вы не были, мужчина, женщина, вы можете здесь совершать то, чего вы давно хотели. То есть здесь возможно исполнение надежд, исполнение желаний, возможно в сотрудничестве с кем-то, то есть здесь для каждого какое-то исполнение желания, я не знаю, у вас джин придет и скажет, что ты желаешь, у тебя желание выполнится, либо... В выходные ближе, либо на выходных. Какие-то исполнения ваших заветных желаний. Кто бы здесь ни загадал. Возможно, сотрудничество с кем-то, либо, либо конкретно по поводу какого-то человека. Прям сразу говорю, здесь какое-то что-то, возможно, встречи какие-то новые с некоторыми людьми. Но здесь больше вот как-то приближение к целям идет у людей. Возможно, какие-то есть какие-то фантазии, мечты, которые очень сильно хочется реализовать, и в этом дне он, он как раз-таки будет давать какую-то такую возможность. Вот что самое интересное, и первое, и второе, вот эти два, два дня, они как-то будут открыты для возможностей. Ладненько. Давайте. Не зря все. Паш, Королева Пентакли и Отшельник. Да, здесь, здесь может такое происходить, что вы можете с кем-то помириться, с кем-то вы можете иметь какие-либо дела, но кто-то, кто-то, возможно, королева Пентакли пойдет на какие-либо жертвы. Возможно, женщина, которая является вы, либо женщина рядом с вами может пойти на какие-либо жертвы здесь по итогу. Поэтому больше день инфантильные, приятные, приятное общение, связи, смс переписки. С кем, не, с кем бы то ни было. Больше приятностей, я бы сказала. Возможно, какие-то креативные идеи могут посетить, если вы какой-то, может, дизайнер. Какую-то вашу интересную головушку, дорогие мои. Приятные общения, приятные связи, возможно, хорошее общение. Я бы не сказала, что с детьми, но, возможно, какие-то просто жертвы с чьей-то стороны тут могут присутствовать на следующей неделе. Возможно, возможно кто-то не пойдет на какие-то уловки, если что, если вы самые хитрые думаете, либо самые хитрые. Поэтому, дорогие мои, давайте дальше. Энергия на этой неделе, я бы не сказала, что она... Легко будет, здесь больше от вас потребуется очень много, как ни странно, физических сил. Возможно, здесь также идет некоторый момент, что вы можете потратить даже того, не ведая. Это то же самое, что вот я сейчас в магазин пойду туда, туда, туда, и все, я все куплю. Возможно, вы потратите больше сил, чем вы на это рассчитывали. Здесь тоже могут, может такое происходить. Возможно, все как-то сложноватенько вам будет даваться. Возможно, нарушение. Я бы не сказала нарушение, возможно, как-то будет несостыковка, не состыковка, не с интуицией какая-то, возможно, также вы не особо ее будете слушать, будете рассчитывать на себя и свои силы, и на физику в этой жизни. То есть здесь больше немного изношенности, немножко вот такого вот потребует вот эта неделя, либо эта неделя будет спровоцирована какими-то сложными событиями, либо сложно выполнимыми вещами. Поэтому, дорогие мои, ну вот как-то просто как некоторое предупреждение, ну да, возможно, такой момент есть. То есть, но здесь я бы я бы сказала больше физики. Возможно, просто устанете очень сильно к концу этой недели. То есть, вот здесь, короче, как-то так. Возможно, сталкнетесь с теми ситуациями, которые вы, в принципе, к ним готовы, либо подкованы, либо те ситуации, которые вы уже когда-то сталкивались. Я не исключаю и такой момент. Ну, выдержка. Вот что, вот какая, вот выдержка, ваша выдержка, выносливость. Вот какая энергия у нас на следующем дне, Не, неделе. Поэтому спасибо вам за то, что вы досмотрели до конца. Желаю вам всего самого наилучшего. Подписывайтесь на Бусти, я тоже там, если вы хотите знать про Таро немножечко больше уже на моем личном опыте. Поэтому спасибо вам. Ставите спонсором, если вы хотите дополнительно спрашивать по раскладу. И желаю вам всего самого лучшего. Пока-пока!